Привет, сегодня в очередной раз я вас чуть ближе познакомлю с криптовалютой e gold и покажу вам как можно без собственных вложений в принципе начать зарабатывать с помощью данной криптовалюты и расскажу вам о реферальной системе целом и как создать реферальную ссылку собственную чтобы приглашать людей и при помощи этого также получать дополнительный доход мы видим что у меня на балансе на этом кошельке находится 100 монет если мы нажмем на шестереночку настройки то мы увидим что доход от баланса он составляет 200 процентов в год вот наводим сюда доход процентов в год от баланса текущего кошелька и бонус от ноды при его наличии при ее наличии на этом кошельке ноды нет и мы видим что за год я увеличу свою инвестицию свой баланс на 201 процент но если мы спустимся чуть ниже то мы увидим такие значения реферал первого уровня приносит мне 50 процентов от своего дохода то есть рефералы первого уровня они получают собственно так же как и я 10 процентов в месяц на свой баланс, то есть я по истечении месяца буду иметь на балансе на этом кошельке 110 монет. И плюс реферальной системы заключается в том, что вы будете иметь ровно половину от дохода реферала первого уровня, то есть тот человек который пригласил меня сюда, вот я получу 10 монет за счет майнинга на своем кошельке, а мой пригласитель получит половину, то есть 5 монет абсолютно ничего не делая, ему надо было изначально всего лишь меня пригласить в данную монету. От рефералов второго уровня мы получаем четверть, то есть, исходя из моего баланса, я получаю 10 монет за месяц. А человек, у которого я во втором уровне, получает 2,5 монеты. И видим, что от рефералов третьего уровня на данный момент мы получаем 13%. То есть 1,3 монеты получит человек, у которого я стою в третьей линии. Если кто-то не знаком с реферальной системой, то давайте вам расскажу, как она строится. Людей, которых приглашаете лично вы, они становятся к вам в первую линию. И они вам будут давать бонусом половину от дохода самого пользователя. У пользователя ничего, естественно, отниматься не будет, так просто выстроена система вознаграждений. Если пользователь, которого пригласили вы, также приглашает в эту криптовалюту других людей, то его приглашенные уже становятся к вам во вторую линию. И продолжая логическую цепочку, если приглашенный вашего приглашенного также подключает людей, то он появляется у вас в третьем уровне реферальной программы. Все достаточно легко и просто. На данном кошельке у меня есть 28 приглашенных, разные балансы у них на разных уровнях они находятся и мы видим что от первого уровня за год я получу 33 почти что с половиной тысячи монет от второго уровня 6116 монет и от третьего уровня 2090 монет и того за год я на полном пассиве без каких-либо дополнительных действий уже на данный момент получу плюс сорок одну монет если я и дальше буду приглашать людей в эту криптовалюту то мой доход тут увеличится. И мы видим, что с балансом в 100 монет реально я сделаю 418 иксов за год. Ну это просто прекрасно. Теперь давайте разберемся, а как создать эту реферальную ссылку. А тут можно поступить несколькими путями во первых вы можете лично создать кошелек новому пользователю просто нажимаем сюда тут мы внутри этой рамки вводим пока не заполнится сто процентов и тогда у нас сгенерируется новый кошелек нам покажут номер кошелька приватный ключ который мы должны будем передать новому пользователю за это действие с нашего баланса спишется 5 монет и три монеты уже будет на новом кошельке все для того, чтобы новый пользователь смог сменить приватный ключ, потому что это не дело вы же ему передаете а, уже приватный ключ от кошелька но в криптовалюте есть такое правило, что приватный ключ закрытый ключ должен знать только хозяин кошелька именно для этого на балансе человека и будет три монеты чтобы он смог сразу сменить свой приватный ключ и быть его единственным владельцем тут мы должны будем прописать свой номер кошелька и подтвердить это дело все закрытым ключом. Но такой способ, на мой взгляд, не очень удобный, потому что, во-первых, может появиться у нового пользователя куча вопросов, а как, а почему, почему ты владеешь моим закрытым ключом и передаешь его мне, почему он для тебя сразу появляется. В общем, куча ненужных вопросов. Также с вас будет списано 5 монет. Чуть дальше я вам покажу способ для вас без вообще, абсолютно халявой а также мы исключаем трату времени потому что в любом случае надо будет списаться с пользователем передать ему данные рассказать как сменить закрытый ключ и почему это все вообще существует и как это работает но на самом деле вот я для вас записываю видео инструкции в описании под этим видеороликом вы найдете все гайды все уроки которые будут вам полезны вы также можете эти уроки просто брать копировать распространять в своих соцсетях и вставлять свои реферальные ссылки в принципе я вам это делать разрешаю вы можете все очень сильно упростить и не создавать лично потом передавать объяснять как менять закрытый ключ а просто взять коротенькую ссылочку вот мы возьмем из моего последнего видеоролика это и есть реферальная ссылка мы ее копируем вставляем в новое поле нажимаю интер и человеку надо будет всего лишь нажать на кнопку создать кошелек подробный видеоролик о том как создать кошелек он у меня есть на канале вот эту ссылку я вам оставлю в описании как она будет выглядеть в адресной строке мы видим ведет на сайт паровоз и gold дальше прописывается нода и тут буквочка r равно и дальше идет кошелек к которому будут прикрепляться новые пользователи вы просто стираете мой кошелек вот этот вот кошелек и подставляете свой вот берете свой кошелек или нажимаете на кнопку копировать и вставляете его после знака равно и даете вот эту целую ссылку полную теперь новым пользователям они попадают в на вот этот сайт и после создания кошелька прикрепляются уже именно под вас и вы уже будете получать доход от этих пользователей вот так вот просто можно получать доход на полном пассиве не назову это полным пассивом потому что какую-то определенную работу вам по приглашению все же нужно будет произвести пригласить пользователей но когда вы выстроите у себя структуру когда у вас уже будет база пользователей ну хотя хотя бы вот такая, 28 человек, вы уже сможете иметь гарантированный доход в монетах. А на данный момент у меня это 41 870 монет в год. В дальнейшем сложность добычи будет увеличиваться, доходность а, от этих же кошельков она будет а, чуть меньше. Это при условии, если люди а, не будут избавляться от своих балансов. Конечно же, если они их будут наращивать, то доходность будет еще выше. Но если все останется так, то мы видим, что неплохой такой пассивный доход при минимальных действиях. Вы просто знакомите людей с криптовалютой e-gold. Видео уроков, я думаю, в ближайшее время появится очень много. Также у нас есть сайт e-gold money от команды паровоз. Тут вот и статьи 15 преимуществ. С чего начать? Майнинг на мобильном. То есть у человека не будет никаких проблем. Ознакомиться с информацией. Все расписано, доступно. Вся информация полезна и все сделано в принципе очень здорово делитесь человеком реферальной ссылкой даете ему бонусом еще сверху допустим 10 30 100 200 монет и направляете на сайт или на видео уроки чтобы он ознакомился с тем что тут происходит как это работает и как это может изменить его жизнь и в дальнейшем будете бонусом получать от активных участников монеты и e gold. Что в принципе тоже очень здорово. И построив большую команду, можно получать гарантированно хороший доход. На этом все.